Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Девочки, я вам предлагаю связать вместе со мной на совместнике вот такую вот стильную летнюю майку. Майка может быть э, немного другого вида, вы можете э, Применить свой какой-то узор, не обязательно именно этим узором вязать. Также вы можете связать вот такую открытую майку, как у меня. А можете связать более закрытое изделие, если вы вдруг стесняетесь носить такие тонкие лямочки. Почему? Да потому что я для вас приготовила сразу два калькулятора. Один Калькулятор именно на эту модель, второй калькулятор на более закрытое изделие. Посмотрите, я покружусь даже немножко перед вами. Майка э, идеально выглядит, прикрывает лямочки бюстгальтера. Нигде ничего не торчит, она э, просто идеально по фигуре легла. Вот этот вот V-образный узор э, скрадывает немного ширину фигуры. И сама по себе платочная вязка. Она толстенькая. И смотрите, как она скрывает все складочки. То есть нигде ничего не выступает. Она все так ровненько и красиво лежит. В общем, маечка мне очень нравится. Я ношу ее с удовольствием. Это теперь любимая моя вещь в гардеробе. Несмотря на то, что у нас еще, можно сказать, не пришла жара, я ношу ее с рубашкой. Смотрите, как хорошо. То есть вы Можете надеть любую рубашку, любую курточку. Смотрится это просто великолепно. Также, если говорить о низе, это могут быть и джинсы, и какие-то брюки палаца легкие летние, и шорты. На сегодняшний день выбор не ограничен. Покупайте какое-то яркое себе изделие брюки или юбку. Вяжите белую маечку и будете выглядеть великолепно. Наш совместник будет проходить в закрытом телефоне канале каждый день вы будете получать видео уроки и пояснения к ним если вдруг у вас возникнут какие-то сложности или вопросы вы обязательно тут же напишите свой вопрос а я постараюсь на него незамедлительно ответить я стараюсь быть на связи можно сказать 24 часа в сутки по крайней мере то время пока я не сплю я проверяю чат и отвечаю на ваши вопросы если вдруг я чувствую что вы что-то не поняли я даже достиг снимаю дополнительные видео. Девочки, приходите, вы не пожалеете. По крайней мере, те девчонки, которые побывали у меня на совместнике один раз, они приходят и второй, и третий, и даже пятый раз ко мне, и нравится им вязать. Ну, наверное, это о чем то говорит. И прямо сейчас вы можете перейти по ссылочке, которая находится под видео на мой сайт, положить товар с совместником, майка с калькулятором, корзину, оплатить его, и вам на почту сразу же придет письмо со ссылкой на закрытый телеграм-канал. Присоединяйтесь, девчонки там уже начали общаться, и мы ждем только вас.